Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Виктор Бондолет, автор «Пошага алгоритма для новичков. Думать и действовать как топ-лидер за 30 дней» и автор блога викторбондолет.ком. Это следующий видеоурок, приложение к моей книге. И в этом видеоуроке я бы хотел с вами поговорить о очень важной теме, которая называется «Воронка спонсирования». Что такое воронка спонсирования? Это причина того, что почему некоторые люди достигают успеха буквально за месяц, второй, третий, э, за год выходит на лидерский топ, лидерский результат, а кто-то 2, 3, 4, 6 лет топчется на одном месте, и потом только созревают э, какие-то моменты в голове, и они начинают двигаться в правильном русле. Воронка спонсирования. Что же это такое? Воронка спонсирования выглядит так. Вам постоянно говорят, что вам нужно изначально составить цели, потом написать список знакомых и список знакомых это ваш инструмент для привлечения э, кандидатов в ваш э, бизнес. Э, оно таки есть. Воронка спонсирования означает то, что вам нужно в очень короткий срок оповестить людей, дать информацию о вашем проекте, о вашем продукте и о, о, о, о, о тех возможностях, которые ваша компания предоставляет. И чем быстрее вы это сделаете, чем быстрее вы... Э, как говорится, переберете наш бизнес статистики, и в нем нельзя вешать ярлыки, что вот тому наш продукт не подойдет, тот человек голову шампунем нашим мыть не будет, тот витамины наши не пьет, а только отечественного производителя и так далее. Нельзя этого делать. Ваш бизнес придет в такой момент, когда есть такое название – стагнация. Ваш бизнес начинает топтаться на месте, а потом резко падать вниз, и вы то ли уходите с этого бизнеса, то ли э, меняете напросто проект или наставника. Итак, воронка спонсирования – это то, когда вам нужно по максимуму охватить список э, вашей аудитории, список ваших знакомых, окружающих людей, рекомендации ваших знакомых и так далее. Э, представляете, вот, например, вы в первый же месяц охватили э, 300 людей. 300. И на выходе отсеиваются люди вам ненужные. И вот буквально за месяц у вас появляется костя команды из 6-9 э, человек, которые построят вам бизнес. Понимаете, о чем я говорю? Список знакомых, он не для того, чтобы э, найти каких-нибудь супер мега директоров э, вашу компанию список знакомых это ваш навык э, ваша экспертность э, выработка каких-то э, установок в вашей голове и когда вы быстренько пройдете эту воронку спонсирования как намного быстро вы э, оповестите ваших людей ваша задача дать информацию вообще сетевой бизнес это информационный бизнес. Конечно, тут от товарооборота вы зарабатываете деньги, но в первую очередь вы даете информацию человеку. И чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее вы выйдете на очень хороший результат. Многие люди недооценивают этот метод. Многие люди вот думают, да, я составлю список знакомых, я пойду по рекомендациям, пойду на холодный контакт и так далее. И они вот 100, 150, 200 человек растягивают на три месяца, на полгода. Потом они э, почему-то начинают жаловаться, почему у них только за полгода 3-4 активных человека появляется. Все очень просто. Воронка спонсирования и фактор времени. Вам нужно буквально за короткий срок, за месяц, даже меньше месяца перебрать э, 100, 200, а и лучше еще 300 человек вашего окружения и не только вот вашего города э, рекомендации ваших знакомых и так далее и тогда вы увидите что уж первый же месяц вы выйдете на очень хороший уровень по карьерной лестнице по чеку по продажам у вас появится определенная клиентская база и хорошие партнеры в бизнес я надеюсь что вам эта информация была очень полезна э, с вами был виктор бандрет и до встречи в следующих видео уроках